Расскажите, как вам тепло удается тепло относиться к своей теще. Я сама теща, я люблю своего зятя по-своему, но такого тепла, как, при, например, к своей снохе, я не испытываю. А вы старайтесь, Во всем поможет элемент уважения и старания. А вы старайтесь, а вы безвозмездно уважаете, вы безвозмездно делаете. Я тоже не золотой человек. Можете быть вот на стопроцентно уверены. Я бывает, что работаю над чем-то, мне кто-то мешает. Или там, занимаюсь бизнесом, мне кто-то мешает. Я могу тоже я осадить человека, и где-то сказать замолчи и так далее. А, как любой публичный человек, меня тоже иногда мучает и нарциссизм, и а, ну, там, агрессия, как мужчину и так далее. Это бесконечная работа мужчины и женщины. Это бесконечная работа человека над собой. Можно ли сказать, что мы лучше живем как э, зять и теща, чем остальные? Несомненно. Прямо даже, даже, ну, даже не задумываясь над этим, я просто уверен в этом, что у нас очень хорошие теплые отношения. Но я могу сказать, насколько она много делает для семьи. Она помогает смотреть за детьми. Она помогает мне в бизнесе. Она помогает моей жене. Она помогает своему сыну. Она помогает во всем. Где, какие. И она это делает, не выпячивая, не трубя. И об этом узнаешь только спустя время. Она помогает, она работает и она это делает просто безвозмездно. И это, конечно, дает огромные силу уважать и ценить и понимать, что этот человек и дорог, и слова никогда не скажет. Это, конечно, потрясающий человек. Таких людей в моей жизни встречалось с ним немного. мои поздравления вашим мамам спасибо вопрос ученица бесплатных первый и второй постоянный зритель вебинаров хочу больше углубиться в эзотерику Посоветуйте, с чего начинать я вам советую начинать с курса который называется платная первая ступень эзотерической школы кайлас начинайте изучение эзотерической школы кайлас начинайте с этого честь мам делаете что-то хорошее доброе наша дочь нас ненавидит ушла из дома оборвала связь что можно с этим делать делайте, делайте по первой обновленной ступени делайте практику а, которая называется объединение кровью и тогда у вас все будет хорошо я желаю нам всем хороших выходных я надеюсь этот вебинар был вам и полезен и интересен а, мне было приятно с вами общаться Карты скоро выйдут, да. Доделываю уже, чуть осталось. Если можно, врачи настаивают на установке гастро... гастростомы моей маленькой дочке, у которой ДЦП, чтобы вводить дополнительное питание для ослабленных детей. Она очень сильно худенькая, мышца атрофирована, рост 140, а вес 18. Ей 11 лет, я боюсь за ее жизнь. Врачи говорят правильно, я тоже считаю, что нужно ей делать гастростому. Правильно врачи считают, если не делать, вот тогда нужно будет бояться. Поможет ли сангая 66 от долгов, предписанных с демоническими сущностями и предками? Поможет. Пожалуйста, из марафона 20 уровней духовного развития, второй день, где медитация. Я прошла два раза запись марафона, эти два раза я расслаблялась до оцепенения, но не засыпала. Ну и что? Когда я расслаблена, были необычные ощущения, как будто что-то покалывало до болезненных ощущений. Я с трудом терплю до конца сеанса. Что это? Невралгии. Они таким образом лечатся. Терпите и все пройдет. Также лечат таким образом психические заболевания. Я желаю всем прекрасных выходных. До следующего семинара. Еще раз хочу вам сказать о том, что уже сейчас на сайте duiko.guru Выложена информация о моем семинаре а, обучения, трехдневный семинар обучения целителя. Я всех приглашаю посетить данный семинар. В данном случае он до, по-моему, 8 августа включительно идет у нас со скидкой аж 20%. Поторопитесь, чтобы не переплачивать. А, приобретайте семинар, приходите на мой семинар, и я вас научу быть правильными целителями. До свидания.